Привет, друзья! Приехали мы на очередные съемки. Как я и обещал, заброшенные деревни пойдут все чаще и чаще. Я вижу, что вам понравилась прошлая деревня. Я вижу отклик, реакцию на нее, и мне очень-очень-очень мне приятно, что вам это зашло. И поэтому мы продолжаем по деревне снимать деревню вымирающие Раньше здесь было до войны здесь было порядка 160 человек жило. Вот. Потом э, в период 90-го года резко это все начало с, э, вымирать. и сейчас на данный момент в ней официально живет 6 человек. Но мы посмотрим, что с ней стало, посмотрим, какие здесь остались заброшенные дома. Посмотрим, что здесь можно найти интересного. Поэтому, друзья, наливайте печеньки, готовьте чай. Приятного просмотра. И, кстати, подписываемся на Инстаграм. Все, что мы сейчас снимаем, мы выкладываем оперативно все в Инстаграм. Вы будете в курсе этого, всех событий, которые происходят на канале. И, в принципе, такой вот лайфстайл туда тоже идет. Не забывайте добавляться в ВКонтакте, в группу. И у нас есть, как я уже говорил, есть чат, в котором мы иногда там общаемся, что-то обсуждаем, тоже будет интересно. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на группу ВК и добавляйте в чат. И, кстати, отдельный привет, как обещал Маше из Матырского, из Лип в Липецкой области. Маш, привет! яблок на полу, ужас. Прям воняет этим, как он называется, сидром. Прям идешь по этим всем яблокам. Карьяла. Смотри, старый сунлик с одеждой. какой Посмотрим, что там есть. Вау! Wow. Это, наверное, первый чердак вообще в проекте, который что-то, что-то здесь есть интересное. Я уже прям пару вещей заметил. Это, по-моему, старый граммофон. Далакша, Первомайская улица дом 64, а Золо... Таре... Золоторевый Маша. С -с -а -а. Дорогая, поздравляю с праздником, желаю здоровья, успеха в учебе и работе. Целую Маша. Какой бидон. Транспортная игрушка. Вот она, по-моему, есть. Посвети мне фонариком, пожалуйста. Блин, с такой старинный вообще. решились. Эти висят. Нифига себе, вот это вот раритет, вот это вот класс. У него, по-моему, поворачиваются колеса, поворачивались. Советский такой, советская такая игрушка. Это манекен похоже, манекен для шитья, что-то вышиванием занимались. Это часть от аккордеона Гуляли так, что порвали баян Союз бумага Министерство промышленной бумажной целлулозно бумажной промышленности Бельгийская бумажная фабрика Бельгийская или Джина вызываем Там только аккуратненько. О, какой свет. Главное, не провались в погреб, пожалуйста. Дай мне фонарь. глянь на печке печка разрисована была, прикольно о тут железная дорога осталась и эти денежки из монополии или менеджер менеджер рублей менеджер такие паровозики железная дорога блин Класс у меня в детстве была железная дорога какие-то из расцы какие-то остались Лепно. Лепно. Бабуля, Раду... радуга, чубайс, ричи. Кот... Кота зовут чубайс. Ричи, это, наверное, собака, ешь. Дом, и... Дом и сад. А это кто интересно? Альбина. Жук. Бабуля, радуга, чубайс. Да. еще что то есть на салфетке нарисовано Рената какой какой этот синокосец здоровый синокосец паук кстати э, синокосцы это не пауки если что все думают, все считают, что это паук, паук. На самом деле, он больше бли, ближе всего к ракообразным. Ребят, дело вот в чем, значит, мы приехали, а тут такая паромная переправа. Рус сейчас поплыл на ту сторону, чтобы как-то попытаться вон тот вот плод переправить сюда, и хрен знает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 Морячка, я моряк. Ну чё, мы корабли владелец? Парома владелец. Парома владелец. Парома. Мы переплыли. Серого паромным переправлением тебе. Итак, дамы и господа, мы прошли полпути. Нужно сейчас пройти еще половину. Мы решили самокат здесь оставить, потому что дальше его бессмысленно тащить. Но назад дороги нету. Может, половину прошли? Пошли дальше. Да что только не упади, пожалуйста. Смотри. Ой, Смотри, что я предлагаю. Угу. Тут сделать ровно шаг. Ты сюда перепрыгнешь, я тебя там поймаю. Вот, я про это и... Все, нормально тут. Иди сюда остановись. Вот сюда вот делай спокойно шаг. Да. А что сегодня без белых кроссовок? Ч ⁇ не по фэншую? Ч ⁇ не по стандартам? Белый-белый, вообще, поставьте дизлайк, что ли? Не в белых кроссовках сегодня. А, довяза не подкинете нас. Мы журналисты. С Санкт-Петербурга. Снимаем про заброшенные деревни, пешком идем. Ну вы что, ребята? мы с половину прошли. А обратно вам не так? Вот мы с той самой заброшенной а деревни. А где вас остановите? Ну мы, Нет, мы снимем брать. ее вообще, поснимаем ее и обратно потом. Ребята, вам по не добраться. Забирайтесь прыгайте. Садись. Прям Прямо здесь? Да, да, да, остановись, не бойся. Садись, ёлки, сюда, сюда. Возьми камеру. Ой. Так. И авто, всех так, садись, садись. Я сейчас да, толкну. по деревням ездим по заброшенным. Вот снимаем, как умирает села. Нас по ОТР показывали еще, может видели? Нет, я не видела, я просто думаю, господи, как нам надоело эта цивилизация. Мы бы вытворим, что нас забыли забросили. Да? Нам только против, ну, нам проловили свет просто в прошлом году. Знает, да. И теперь деревья валятся. Из-за того, что неправильно, вот видите, вот так вот они. Да Ретька-то, да. она глубиной метр всего, она широкая, но она метр. Ну и вот, и деревья валятся. И проехать никак, дороги нет. Деревня загнивает из-за того, что уступа нет. Морогу завалили. Ну, я вижу, И да. Пройти... Просто провели электричество, подожди, извини, провели электричество оставили. Раньше был речной флот, да, Фотография. он занимался чисткой русла реки, а теперь этим никто не занимается. Река, вот она Вот а сама луга пропадает. Речок как? Вот вы сейчас здесь живете, да? Вы сейчас, Хорошо, сейчас так, людей не станете здесь. Как помочь? людей не станет? Чем помочь? У них нету. У них а? нету вот, много вот. ли? Вода у нас есть, у нас... Ты вообще ты, ты уникальный мужик. Ты просто уникальный. Спасибо. Пошли. Мы периодически сюда приезжаем, это... приезжаем и наводим порядок. Это походу лось, да? Каблон. Не медведи? Нет, это медведь. Так мало. Видимо, мало пока покушать. Вот ее яблони. Она боится выйти из дома, с крыльца сойти. Понимаете, вот здесь ходят медведи в 10 вечера. А тут она может стоять. И свет Что горит, себе? и музыка играет, а им плевать. Вот и все. Но мы тогда, наверное, побыстрее заснимем и пойдем домой. Ребята, имейте в виду. Вы как-то очень опрометчики до сюда приехали. 1 дом, который у нас в таком состоянии. Ага, развалился уже старенький. Она его все продавала, продавала. Супражить не могла. Очень да. приятно. Вот это последний дом. Я им рассказываю, ребята, вам надо торопиться, бежать, чтобы медведи не застигли. Да, я встретил ну, вот, сегодня. Где? Ну, я шел по дорожке утром. Рык такой в трех метрах. Ну, это все. И мне когда они бегут. Ребята, бегите. Все, спасибо большое, счастливо. Да, спасибо. Это, наверное, жила здесь вот этот вот. Профсоюзный билет. Meditation... Это по-эстонски, скорее всего. Пересматривали по 20 тысяч. О, oh, боже! О май гад! Надеюсь, мы не станем рационом медвежьем. Но вот это вот, это лапа медведя, блять. О, тут нав... труба есть. Навернется. Ебать. О, боже. Чего? Моя, моя морда в воде отражалась, и я ее испугался. Руслан, надо что-то делать.